Всем привет! Сегодня мы расскажем о такой замечательной и полезной функции, как вентиляция сидений. Все мы знаем о существовании подогрева сидений. Мы очень любим, мы им пользуемся в холодное время года. Но что делать летом, когда после долгого продолжительного пути наша майка начинает отлипать к спине когда автомобиль долго стоящий на солнце нагрелся да, у нас есть кондиционер да, в течение 3-5 минут он охладит воду в салоне но при этом сидения все равно останутся достаточно горячими при наличии вентиляции сидения за то же время мы получим наиболее положительный эффект воздух в салоне будет холодный сидения будут охлажденные и мы сможем насладиться комфортной поездкой. Об этом наше сегодняшнее видео. Погнали! Сегодня у нас в гостях автомобиль Audi Q5. Надо заметить, что во многих автомобилях премиум класса эта функция устанавливается еще на заводе. Но в нашем автомобиле она отсутствует. Владелец приехал сегодня к нам и пожелал, чтобы эта функция у него была. Обязательным условием для установки вентиляции в сиденье является перфорированная центральная часть. Через перфорацию осуществляется нагнесение воздуха. Если же она отсутствует, мы заменяем собственно, центральную часть на перфорированную кожу или аликантару. В нашем случае все условия соблюдены, поэтому нам достаточно всего лишь дооснатить водительское кресло вентиляторами. При этом обивку мы оставим в ее оригинальном исполнении. Итак, что нам понадобится? У нас есть 4 вентилятора, у нас есть клеммники, у нас есть кнопочка двухрежимная, у нас есть резистор, провода, хомуты и 3D-сетка. Приступаем! Прежде чем приступить к разбору сидения, необходимо отключить автомобиль от питания, потому что только самые отважные люди способны выполнять эту процедуру. Я перечислил по лето. Итак, мы разобрали сиденье у нас остался голый каркас и подушки, с которыми мы будем работать. закончили установку вентиляторов сидения. Соответственно, два у нас находятся непосредственно в сиденье, два у нас находятся в спинке кресла. Сверху на пролон первоначально мы приклеили 3D-сетку, сверху вернули штатный подогрев сидений, дополнительные репарацию по центру. В сочетании с 3D-сеткой они улучшают циркуляцию и распределение воздуха. Собственно, все, что нам осталось сделать, это делать обивку, подключить электронику и установить кресло обратно в машину. В принципе, мы все доделали. Осталось проверить. Диан, подрываем! Работает! итак, установили сиденье контрольная проверка короче, мы закончили с установкой э, вентиляции сидений мы надеемся, что владельцу автомобиля функция понравится, что он ее оценит и... А. Подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч! Итак, мы закончили установку. Ожирим, да Коля вот так вот сделал, да. Чем-нибудь еще? А! Залико дурака, на съемки не могу.